Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Сегодня у нас на обзоре вот такая замечательная двухспальная кровать. Размером она у нас 2 метра на 1,80 метра. 100 циклов стирания этой ткани, достаточно износостойкая, мягкая, приятная на ощупь. Есть вот такие две замечательные подушки, на которых комфортно будет просматривать телевизор с этой зоны в ту зону. Матрас здесь у нас Ascona, очень классный, мягкий. Далее у нас есть здесь подъемный механизм. Вот в таком формате. Здесь у нас есть съемный чехол, для того, чтобы можно было постирать вот это вот все, если вдруг вы это замараете. Но давайте по порядку. Ортопедическое основание. Дальше матрас Оскона. Металл хороший, держится надежно. Далее. Здесь у нас полностью все выполнено из ламинированного ДСП белого цвета. Все достаточно жесткое. Вот оно вот такое вот жесткое. Это сделан пол. Пол у нас сделан здесь для чего? Между прочим, смотрите, у нас есть вот такой вот разделительный участок, для того, чтобы у нас все белье не каталось тут вот и не лежало скомкано в куче. Мы специально сделали разделение, тем самым еще сделали жесткость вот этим вот бортам. Борта достаточно толстые, на них можно спокойно сесть, то есть нет никакого провиса, нет никакого гуляния, несмотря на то, что кровать у нас полностью установлена на ножках. Смотрите, вот этот пол у нас является полом в кровати, но не является полом на том, на котором установлена кровать. Почему жесткая? Почему не мягкая? Потому что у нас мы его подняли, а у нас там, собственно говоря, основной пол. И если бы мы реализовали эту кровать с каким-нибудь ДВП, то, соответственно, как это делается обычно в магазинах, то, соответственно, нагрузку бы эта зона абсолютно не держала. То, что вы туда наложили, оно провисло и у вас там выпало. Мы так не делаем. Основание жесткое, никакой здесь нет абсолютно подкладочной какой-то технической ткани. Вы видите красиво выполненный внутренний каркас кровати, далее который полностью закрыт весь чехлами. Как вы могли заметить, внутри у нас под... Э вот этими фальшполами находится металлическая рама, на которую, собственно, и опирается вся вот эта нагрузка, которая может быть здесь. Как я сказал, это все достаточно жестко выполнено, что здесь, что там, что здесь. И хранить можно все, что угодно, хоть банки с соленьями. Механизм хороший, надежный, кровать поднимается легко, как вы можете заметить, то есть нет никакой... Никакого дополнительного усилия, чтобы опустить кровать, там сильно там, надо. Вот у меня у родителей дома кровать вообще не поднимается. И вечно надо держать. Это же поднимается легко, аж выстреливает, потому что матрас легкий, но комфортный для сна. Ручка у нас выполнена из той же ткани, как боковины, как с сголовье кровати. Во-первых, это красиво. Во-вторых, 100 циклов стирания – это достаточно много. Вы можете вот так вот 100 тысяч раз открыть, закрыть кровать. Я думаю, газ лифты не выдержат. А вот ручка будет еще жить. Чехол съемный. Швы, посмотрите, качественно выполнены, то есть нет никаких завалов, все четко и красиво. Сняли, постирали, одели обратно. Если заморали что-то локально, допустим, там не знаю, облили чем-то, пожалуйста, взяли тряпку, мыльный раствор, помыли, все стерлось идеально. Подушки также, если вы хотите снять, постирать подушки, там внутри микрофибра, поролон, тоже все снимается, можно отдать в случае чего, также в химчистку. Друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно комментируйте, задавайте вопросы относительно этой кровати. Интересно ваше мнение, что вы думаете по поводу вот этих подушек. Если честно, мне в своей жизни их очень не хватает, потому что у меня плоское изголовье. И вот эти подушки заменяют необычные подушки, когда я просматриваю телевизор. Здесь же выполнена такая реализация. Очень интересно ваше мнение. До новых встреч. Пока.